В ближайшие несколько минут я расскажу, как записывать видео на английском языке, если вы не являетесь носителем английского языка с опытом выступлений на публике. Я сам пользуюсь этими лайфхаками на своем англоязычном канале Fles и иностранные зрители вполне довольны. А главное, эти лайфхаки позволяют создавать много контента быстро, что важно для Ютуба и для медиасферы в целом. Нажмите лайк и подписаться, пока есть время. Перефразируя Нила Армстронга – это маленький шажок для вас и большой скачок для канала. Меня зовут Виктор Гуленко, и вы смотрите ФЛЕСС. Поехали! <музыка> Зачем вообще записывать что-то на английском? Ну, во-первых, аудитория на английском языке на два порядка шире русскоязычной, а рекламный заработок с 1000 просмотров раз в 10 больше. Практически в любой тематике вырастить англоязычный канал легче, чем русскоязычный. Во-вторых, выступления на английском помогут укрепить личный бренд. Западные хэдхантеры вряд ли посмотрят ваши выступления на русском языке, как и организаторы международных конференций. А вот выступления на английском языке – это совсем другое дело. Если уж пишете научные статьи и посты на медиуме на английском, то есть смысл засветиться и в англоязычных видео. В-третьих, образовательный и развлекательный контент на английском можно продавать по всему миру, а на русском только в России, ну или в лучшем случае в постсоветских странах, и то не во всех. Окей, наверное, вы сами не прочь писать видео на английском языке, но в голову сразу приходит Виталий Леонтьевич Мутко. Let me speak from my heart. А также весь хейт и насмешки, которые на него потом посыпались. Покажу, как такое не допустить. Чтобы не было лишних ожиданий, Сразу оговорюсь, вот так вот, Hello, went, oh, hi, you, <реклама> <реклама> я не расскажу, как записать, ибо и сам не знаю, кроме как быть носителем языка, иметь огромный талант и вложить годы практики выступлений на камеру. Однако же я покажу, как добраться вот от такой записи. And after the first round, as I received... Stop. To I've never participated in case championships and case clubs while studying at university. Therefore, my experience preparing in 9 weeks will be useful to those preparing from scratch. Do note, however, that I prepared for 9 weeks almost full time. If you are working or studying, it might take you longer. Что уже очень неплохо и для большинства целей сойдет. Также говорю, что наши манипуляции потребуют некоторый, хоть и небольшой, но бюджет. Поэтому этот ролик и не называется бесплатно прокачать видео на английском языке без смс-регистрации. А так хотелось его назвать. Так вот, шаги будут такие: во-первых, написать сценарий. Во-вторых, нанять диктора, если не важно светить своим лицом. В-третьих, записать текст с суфлером, если важно светить лицом. В-четвертых, грамотно ускорить звук на монтаже и в-пятых, добавить субтитры. Расскажу о каждом шаге подробно. говорить, когда не знаешь, что говорить. Еще труднее говорить на чужом языке, ибо в моменте подбираешь слова гораздо медленнее и примитивнее, чем при заблаговременной подготовке. Решение проблемы – заранее написать сценарий, причем не просто булеты, отдельные мысли, как это окей для родного языка, а прямо дословный текст. Этим приемом пользуются все успешные ораторы, а меня научил мой хороший друг Алекс Наумов, ныне инвест-банкир в Лондоне. Он на дебатах на английском всегда выступал ярче и эффектнее, чем я. А все потому, что я записывал для выступлений только мысли булеты а он полностью текст. И даже когда от текста он отходил, он это делал легче и красивее, чем я сходу придумывал свои английские слова. Представьте, что бы делал бедный Мутко, если бы у него не было готовой речи. Можете сами себя записать без подготовки с подготовкой, и сравнить результат. Разница будет огромная. Кстати, сценарий писать не так уж и долго. Вот, например, сценарий для этого видео записан за 40 минут. Тут же пометки для монтажа. Написание сценарий можно заутсорсить сценаристу или пиарщику, что сэкономит время. Но можно, конечно, и самому писать. Если неважно светить своим лицом видео, например, это развлекательный контент или какой-то образовательный курс, то стоит просто нанять профессионального диктора, носителя языка. Часто работа такого человека стоит порядка 30 баксов в час. Хотя есть разные ценники, конечно. А найти спецов можно на фрилансерских сайтах, типа Upwork. Такой спикер и запишет все быстро, и звучать будет прекрасно. Собственно, если вы выбрали этот вариант, то шаги 3 и 4 можно пропустить. Если же важно засветиться в кадре и записать все своим голосом, то вот как это можно сделать. Можно, конечно, идеально выучить текст, записать несколько дублей и на монтаже выбрать лучшее. Я пробовал так делать, но это очень и очень долго. Если готовы потратить целый день на съемку 10-минутной речи, то вариант. Если же надо быстрее, то пишитесь с помощью суфлера. Базовый суфлер это, как правило, закрепленное на камере стекло, которое отражает бегущий текст из специального приложения на планшете. Если читаете этот текст, глядя на экран, кажется, что вы смотрите в объектив. Я, собственно, сейчас так и пишусь. Главное — сделать текст не слишком широким и сидеть не слишком близко к камере, иначе будет заметно, как бегают зрачки. Приложение для телефона стоит пару сотен рублей. Я, например, пользуюсь Elegant Teleprompter. Сам телесуфлер стоит порядка 20 тысяч рублей, но можно обойтись и без покупки. В большинстве видеостудий суфлеры есть. Там же есть и зеленый экран, кстати. Можете поставить любой красивый бэкграунд. Забавный факт. На суфлер пишут большинство крупных блогеров. Если приглядитесь, то заметите. Но ведь это и понятно, как иначе они смогли бы выдавать столько длинных видео почти каждый день. Так что хотите записываться быстро и красиво, используйте суфлер. Это уже упражнение со звездочкой. Даже с суфлером исходная запись будет, скорее всего, медленной. Смотреть медленные записи скучно, и потому их никто не смотрит. Нужно будет порезать лишние паузы, а также ускорить речь. Тут загвоздка. Если ускорить слишком сильно, получится дикий невротик с голосом барундука. Ты мне говоришь? Поэтому оптимальное ускорение это 1.33. Также стоит отрегулировать высоту голоса, так называемый питч, чтобы звучал естественно. В моем случае это обычно минус 5 или минус 7. Поиграйте для себя и посмотрите, как лучше работает. Не забудьте добавить субтитры. Зачем? Ну, во-первых, вероятно, дикция на английском у вас не ахти. Вы же не нейтив. И не все слова зрителям будут ясны. Во-вторых, зрители на английском – это не только и не столько носители языка, сколько люди из разных стран мира с разной степенью владения английским. Им субтитры здорово помогут лучше вас понять. Не зря же большинство ненейтивов на Netflix смотрят фильмы с субтитрами. Добавить субтитры на YouTube просто, так как у вас уже есть сценарий. Достаточно скопировать его в соответствующее окно, и YouTube сам все синхронизирует. Получится вот такая вот штука. И слушать удобно, и смотреть. Конечно, субтитры можно вживить в ролик на рендере, чтобы всегда были видны. Но это дополнительные зачастую лишние усилия. На этом все. Если понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписку и напишите спасибо Виталий Мутко в комментариях человек заслуживает поддержку за смелость хотя бы в этом видео. До скорого!